Всем привет! На связи компания АТАС, меня зовут Владислав Шевченко. Цель сегодняшнего вебинара сделать экспресс-обзор настроек платформы АТАС, показать его функционал, возможности максимально кратко, чтобы было понятно, что в принципе есть в нашей платформе. Этот вебинар будет интересен преимущественно пользователям, незнакомым с платформой, а также тем, кто недавно узнал про э, существование биржевых объемов э, и про ATAS, э, что эти объемы можно отслеживать э, в специальных биржевых платформах, таких как АТАС. Итак, мы попадаем в личный кабинет. Платформа работает на Windows, она не работает на э, системах Macintosh, э, поэтому если вы хотите использовать ее на MacBook, тогда вам необходимо установить эмулятор Parallels и в него уже установить саму платформу. У нас есть на канале инструкция на нашем YouTube-канале, который называется Order Flow Trading ATAS, либо просто можете набрать в поиске АТАС, либо вы можете перейти из личного кабинета в меню вот здесь есть телеграм-канал э, и ссылочка на youtube канал отсюда вы э, можете перейти уже во все видеоролики либо в, э, в плейлисты и в плейлистах сможете найти э, различные варианты Инструкции, например, есть настройки графиков, есть э, вебинары, есть специальный плейлист для новых пользователей АТАС. Здесь э, краткие инструкции по настройке, подключении, котировок, обзору графиков. Либо можете смотреть просто по порядку выложенные видео. И вот здесь есть у нас установка АТАС на Mac. Короткая видеоинструкция, по которой можно будет понять, каким образом можно поставить Atas владельцам техники Apple. После того, как вы а, скачиваете платформу, а, устанавливаете ее, процесс установки стандартный, на этом не будем заострять внимание. А, после установки у вас ярлык, появится ярлык на рабочем столе и После того, как я сейчас вам расскажу про еще несколько полезных ресурсов, мы уже перейдем непосредственно к окну логина и обзору функций платформы. Первый полезный ресурс наш YouTube-канал я уже показал. Здесь есть очень много различных видеоинструкций, обучающих видеоролик, видеороликов, например, кластерному анализу, анализу биржевого стакана, анализ ленты, принтов, футпринт, кластерный анализ, анализ профиля объема. То есть здесь достаточно много различных видеороликов, есть вебинары, мы их проводим сейчас регулярно, поэтому вы будете на почту получать письма с приглашениями. Обязательно пос, посмотрите наш канал, обязательно ознакомьтесь с разными видео, здесь очень много полезной информации. Также очень важный ресурс. Это наша база знаний. Кстати, все ссылки будут в описании к данному вебинару. Ссылку на запись вы получите в рассылке сегодня вечером. И там также мы продублируем все необходимые ссылки, которые вам будут нужны в процессе работы с платформой. Так вот, база знаний включает в себя, в себя все инструкции к функционалу, к индикаторам к модулям и прочим элементам платформы, подключения, как подключить торговые счета и так далее и тому подобное. Поэтому обязательно вы сможете здесь, обязательно зайдите, есть строка поиска, вы можете набрать любой вопрос, который у вас возникает, и вам предложит система, например, если вы хотите подключить котировки, то вам сразу предложит сайт несколько вариантов, каким образом можно подключать котировки и инструкции на котировки, на подключение. И третий интересный ресурс, который вы должны обязательно посетить, это наш блог, он находится в меню на сайте компании. И здесь у нас выходят регулярно 2-3 статьи в неделю на данный момент на различную тематику, в том числе какие-то фундаментальные обзоры и обзоры интересных событий прошедшей, предстоящей недели, обучение трейдингу, статьи для начинающих трейдеров по психологии, по риск-менеджменту, ну и более углубленная информация по функционалу платформы, как пользоваться футпринтом, кластерами, э, стаканом, стратегии, паттернами и прочее. Очень много у нас уже статей написано, поэтому очень много полезной информации вы здесь сможете найти. Еще раз, эти ссылки вы найдете в описании э, и мы пришлем вам их также письмо. Я забыл сказать, в чате находится представитель технической поддержки компании, поэтому если у вас возникли на данном этапе уже какие-то вопросы, вы можете задать их в чате, я буду двигаться дальше по плану вебинара, а саппорт вам ответит на вопросы, если они у вас возникли. И теперь перейдем непосредственно уже к запуску платформы и обзору изменю логин пароль Те для входа в платформу действуют те же логин и пароль которые приходят вам на почту вы вводите сюда логин сюда вводите пароль и сервер вы выбираете Автоматически вы можете выбрать любой сервер из этих трех. Они здесь созданы для того, чтобы в случае, если с одним сервером будут какие-то проблемы, перебои, иногда на короткое время такое бывает, и чтобы вы могли переподключиться. Если вы выберете авто, то у вас атас подключится к рабочему серверу. При первой загрузке рабочей области у вас не будет никакой, то есть у вас будет рабочая область не загружать или без рабочей области. Вы можете поставить «Запомнить данные» галочку и нажать «Подключиться». Также отсюда вы можете перейти в личный кабинет. Если вы, допустим, забыли логин и пароль, то можете прямо отсюда перейти в личный кабинет посмотреть э, логин и пароль и ввести их. <coughs> э, у нас э, загрузка происходит э, открытием главного окна. Это место, э, из которого происходит э, управление всеми модулями и элементами платформы. Пройдемся кратко по обзору функционала что у нас есть у нас есть три вкладки домашние настройки и помощь в первой вкладке домашняя у нас будет возможность открыть чарт для этого вы кликаете выбираете инструмент если у вас в закладках нет инструментов добавленных вы переходите выбираете биржу например пускай это будет фьючерс на евро, выбираете необходимый контракт, нажимаете ОК, OK, открывается график. Детально о всех элементах графиков, индикаторов, торговых возможностей и кластерных графиках мы будем говорить в других вебинарах. В следующих они будут продолжаться на следующей неделе. Поэтому сейчас мы просто остановимся на описании в целом функционала, который есть у нас в платформе дальше у нас есть возможность открыть из вкладки домашняя ленту принтов в этой ленте принтов у нас видны все сделки на покупку и на продажу по инструменту евро фьючерс на евро также у нас есть спредовая лента которая показывает покупки и продажи в спреде то есть когда, э, пока спред у нас не меняется, то есть э, разница э, данные между бидом и аском, когда не, пере, не переходят на другие цены, сделки в них накапливаются, и их можно отслеживать э, в спредовой ленте. Есть у нас модуль All Price, здесь у нас статистика. Вы можете выбрать период э, и посмотреть, э, отфильтровать э, данные по объему, по трейдам и победам асскам дельте. То есть статистический модуль. И еще здесь у нас есть дом Это умный стакан, биржевой стакан. Здесь у нас э, лимитные заявки на продажу, лимитные заявки на покупку ниже цены. Можно добавлять профили, можно видеть очередь, открытые сделки э, свои. Открытые позиции, можно наблюдать, совершенные сделки прямо в, в умном стакане. То есть не только лимитные ордера, но и маркет ордера здесь тоже можно анализировать. Есть различные шаблоны. Об этом мы тоже будем говорить в следующих вебинарах. Есть интересные несколько модулей, которые недавно обновились. Модуль news. Здесь когда пройдет обновление, подгрузятся новые статьи, то есть вы прямо отсюда можете переходить и читать новые статьи в нашем блоге, а также подвязывать RSS-ленты с других новостных, например, сайтов и отслеживать новостную ленту прямо из этого модуля. Также у нас недавно появилась возможность настраивать алерты, то есть уведомления в Telegram либо на e-mail. У нас есть тоже подробная инструкция. Вы сможете при желании настроить себе эти уведомления. И вот они из этого окна будут управляться и здесь же будут они появляться. Дальше у нас идет окно подключения. В окне подключения у нас находится список всех доступных бирж и подключений торговых или подключений котировок. отсортированные они по биржам и по рынкам, и без них вы не сможете получать онлайн данные в платформу. То есть по умолчанию онлайн данные поступают в платформу только для крипто бирж, Для московской биржи, для Западных рынков нужно подключить, создать отдельно подключение, зарегистрироваться на сайте поставщика котировок. Для российского рынка это самый популярный это Quick, ну Транзак также пользуется популярностью, ну и Quick. Есть еще МТ5 недавно появился. В принципе, тоже достаточно известный коннектор. Поэтому вам, скорее всего, один из них нужно будет подключить для московского рынка, для московской биржи. И если вы выбрали западные рынки, например, фьючерсов, то один из самых популярных на данный момент – Gain Futures подключение. Оно у нас действует в демо-режиме 14 дней. Каким образом это можно сделать, как можно подключить, есть в инструкции. Я сейчас открою и мы быстренько пройдемся. Я покажу на примере Game Futures, как это можно сделать. Вы Переходите, попадая на эту инструкцию, ссылка вам придет тоже на нее, либо вы самостоятельно можете в базе знаний ее найти. Вы, зайдя на эту страницу, найдете здесь ссылочку. Перейдя по этой ссылке, у вас появится форма регистрации. Вы здесь латинскими буквами, то есть на английском языке, должны ввести будете свои данные, номер телефона, e действующий и э, подписаться. После этого вам придет на почту письмо с логином и паролем э, для этого соединения. Когда вы получите на почту логин и пароль, вы э, сможете вот здесь создать подключение, нажать ⁇ Далее ⁇ ввести сюда логин, ввести сюда пароль, нажать ⁇ Готово ⁇ у вас появится подключение в списке. И вы нажмете кнопочку «Подключиться», чтобы у вас было подключено зеленым цветом подключение. Выставить галочку «Поставщик котировок», чтобы котировки поступали в платформу. И после этого, открыв график, вы будете видеть, что у вас появится биржевой стакан. У каждого поставщика котировок биржевой стакан может отличаться по доступным уровнем. Кто-то обрезает по 10 уровней, кто-то дает биржевой стакан полностью и вы будете видеть как цена двигается в реальном времени. С подключением разобрались. Двигаемся дальше. Сейчас я смотрю в план свой вебинара. Да, важный момент для подключения э, квика, если вы будете подключать квик, то э, э, версия 8.5 она несовместима с э, платформой АТАС. Э, то есть, если вы используете квик для подключения э, московской биржи, для подключения котировок, вам нужна версия либо ниже 8.5, либо выше 8.5. Эти версии работают стабильно с подключением но вот именно версия 8.5 с ней есть проблемы поэтому имейте в виду проверяйте всегда подключение к серверу и к онлайн данным в правом в левом нижнем углу главного окна вот здесь есть индикация если у вас будет гореть красным значит у вас отключены либо котировки либо сервер обращайте внимание и не обязательно постоянно заходить в это окно чтобы убедиться что у вас все подключено перейдем к обзору графика график у нас вмещает в себя верхнее меню и при расширении свечей у нас появляются кластера и появляется еще левое меню в котором можно настроить эти кластера в верхнем меню у нас выбор фрейма отдельно будем об этом потом говорить есть выбор типа графика здесь есть объекты рисования профиль объема отсюда можно выбирать здесь же есть доступ к индикаторам можно открыть меню и добавлять их на график также есть стратегии графика Здесь в будущем будут доступны ваши разработанные торговые стратегии. Можно перекрестие изменить, шаблоны, зайти и загрузить, либо сохранить. Если вы настроили свой график, настроили цвета, добавили индикаторы, вы можете зайти, нажать «Добавить» и ввести имя, после этого сохранить шаблон в этом списке или отдельно файлом. Также здесь есть chart trader, который будет в котором можно управлять торговыми функциями. Также правой кнопкой мыши кликнув, тоже можно открывать лимитные ордера. Далее здесь изменяется масштаб графика, можно открыть ленту принтов для этого инструмента и также можно смотреть историю ленты принтов через это же меню тоже об этом мы потом будем говорить можно сделать скриншот нажав на нажав на сделать снимок откроется сразу в браузере у вас окошко со скриншотом со сформированной ссылкой вот так вот это выглядит, и вы можете, например, поделиться э, или сохранить себе скриншот графика в данном случае. И также здесь у нас находится окно управления слоями. А Нет, я извиняюсь, это мы клонируем график, то есть создаем идентичную копию. А вот следующий пункт – это рабочие слои. Об этом мы тоже будем говорить в следующих вебинарах. Если кратко, то при помощи рабочих слоев можно сортировать, открывать множество графиков, делить их на группы и потом переключаться через специальное меню между группами графиков. Это удобно тем, у кого один или два монитора, например, и очень много графиков, то есть, чтобы сэкономить место и упростить навигацию ускорить навигацию нужны будут рабочие слои также отсюда открываются настройки графика в этих настройках есть визуальные настройки здесь можно изменить цвет фона цвет текста цвет осей, цвет свечей линии изменить и так далее можно настроить Кластера в другой вкладке, здесь будут цвет фона кластеров, цвет самих кластеров, размер текстов в кластерах, настройки имбаланс графиков здесь тоже будет. Об этом мы будем говорить подробно на вебинаре про обзор кластерных графиков. И есть параметры торговли, то есть здесь можно выбирать размер цвет меток и прочее ну и шаблоны мы уже рассмотрели они тоже находятся в настройках <coughs> с графиками закончили двигаемся дальше у нас кластерные графики еще коротко тоже пробежимся кластерные графики бывают нескольких типов они строятся по объему то есть суммируются сделки и на покупку, и на продажу. Они могут кластерной графике формироваться по трейдам, то есть по количеству сделок. Потому что, например, в одной сделке может быть проторгован объем 15 контрактов, например, или 100 контрактов, или один контракт. Соответственно, все эти цифры строятся не по объему, а по количеству сделок. Следующая вкладка по времени. Есть, каждая цифра это секунды. То есть вы можете видеть, сколько секунд находилась цена на каждом уровне в каждой свече. И сравнивать места, которые вам интересны. Следующий параметр это bidask, то есть здесь идет разделение уже на покупки и на продажи. В платформе Атас э, есть агрегация сделок, то есть э, специальный алгоритм сортирует покупки и продажи, присваивает им свое, свой цвет, то есть если вы видите зеленые, э, зеленые сделки, ну, вот в правой части футпринта они выделены все зеленым цветом, это рыночные сделки на покупку, слева рыночные сделки на продажу. То есть сразу же вы получаете возможность наблюдать, где сколько было покупок агрессивных, где сколько было продаж. Естественно, с обратной стороны маркет продаж находятся лимитные покупки, с обратной стороны маркет покупок находятся лимитные продажи. То есть любая сделка ⁇ это покупка сведенная с продажей. Последний пункт у нас дельта у кластерных графиков в кластерных графиках и дельта показывает перевес между покупками и продажами агрессивными то есть между маркет покупками и маркет продажами и сразу же выделяет нужным цветом то есть если покупателей Рыночных было больше, чем рыночных продавцов по этой цене в этой свече суммарно, то вы увидите зеленым цветом выделенный, выделенную ячейку и количество контрактов, которые соответствуют этому перевесу. С кластерными графиками у нас в принципе все. Можем переходить к обзору индикаторов. Индикаторы можно вызвать меню индикаторов из верхней панели, а также можно из контекстного меню, кликнув правой кнопкой мыши на индикаторы. Здесь у нас все индикаторы поделены на несколько групп. Первая группа это Bidask, DELTA и Волюм. Здесь находятся индикаторы Дельты, кумулятивной Дельты объема в свече суммарной здесь можно их здесь можно кумулятивную дельту загрузить которая показывает изменения динамическая перевеса покупателей или продавцов следующий у нас раздел это кластера профили уровни. здесь у нас находится один из самых мощных индикаторов для работы с кластерами кластер search Множество настроек. Будем говорить об этих индикаторах на одном из следующих вебинаров. Здесь у нас есть профиль, есть производные индикаторы от профиля максимум Levels, динамик Levels, есть статистика по кластерам, кластер Search. Далее идет вкладка Order Flow, то есть поток ордеров. К нему относится индикатор Big Trace, который вытягивает крупные сделки из ленты принтов, агрегированные, и показывает вам прямо на графике. То есть вы здесь можете изменять либо агрегированные, либо одиночные показывать. Есть здесь индикатор DOM Levels. Это индикатор, отображающий. Уровни биржевого стакана, то есть справа вы видите сейчас Def of Market, который прикреплен и просто статически показывает количество уровней и в виде гистограммы. дом Level же эти уровни отображает прямо на графике, тоже достаточно мощный индикатор, здесь есть разные цветовые настройки, потом об этом поговорим. Market Power, multi Market Power, Speed of Tape, Tape Patterns, Order Flow индикаторы. Это все индикаторы, производные от ленты принтов. Они нужны для того, чтобы работать с потоком ордеров. Особенно бы я выделил индикатор Speed of Tape. Очень интересный индикатор для работы с лентой. Во вкладке Озер есть как раз Depth of Market которые вы сейчас видите есть external chart это индикатор который объединяет свечи по различным промежуткам есть индикаторы h range авторский индикатор который строит range в реальном времени есть rt индикатор это тоже авторский индикатор которые рисуют стрелочки в местах предполагаемого разворота. И задать вы можете цвета сессий. Разделить, например, европейскую, американскую, азиатскую сессии друг от друга. И еще одна очень большая группа индикаторов. Это технические индикаторы. Здесь находятся всеми известные ADX, Alligator, Bollinger, CCI. Здесь находятся у нас скользящие средние хейки наши, есть индикатор маржинальных зон в этой же группе, есть открытый интерес индикатор, который на, московской, на фьючерсах московской биржи в реальном времени показывает, выходят или входят в рынок участники рынка своими сделками на покупку и на продажу. И есть тут зигзаг, например, волны вейса есть, супер тренд. В общем, достаточно много популярных и интересных технических индикаторов, которые можно совмещать с индикаторами объемного анализа. У каждого индикатора при добавлении здесь справа вы сможете его настраивать по цветам, по фильтрам и прочее, прочее. И также еще есть интересный такой момент. Для, если вы не знакомы с индикаторами, то вот здесь справа, справа в нижнем углу есть ссылочка сразу на инструкции. То есть если вы хотите почитать подробно об этом индикаторе, кликайте, и вас будет, вы будете перенаправлены в базу знаний. Мы сделали обзор доступных индикаторов в платформе АТАС. Сейчас перейдем к предпоследнему пункту нашего вебинара. Это обзор торговых функций. Обзор торговых функций. Есть у нас Chart Trader. Это основное окно управления открытыми ордерами. Основное окно для открытия сделок, закрытия сделок, отмены ордеров, установки ордеров. Здесь можно купить, продать маркет ордерами. Buy, Bid, Sell, Ask – это выставление лимитных ордеров на Best Bid, Best Ask. Можно поотменять биды, поотменять аски, перевернуться можно, либо вообще позакрывать все позиции и все выставленные ордера, которые на данный момент на этом инструменте выставлены и открыты одним нажатием кнопки. Здесь, где написано PNL, здесь у нас будет отображаться текущее состояние позиции открытой. Например, купим один контракт на демосчете фьючерс на евро. И вы видите, что сейчас текущий PNL у нас минус 18,75. Здесь показано количество контрактов плюс один, то есть один контракт на покупку и цена открытия также здесь у нас выбор счета вы если у вас подключено несколько счетов вы можете их э, переключаться между ними здесь нужно быть внимательным чтобы не допустить ошибку и не открыть сделку не на том счету на котором нужно здесь вы можете выбрать торговый объем по умолчанию стоит один контракт если это криптовалюты то это будет одна монета если это будут акции то это будет одна акция и далее у нас идут оси о ордера это специальный тип ордера который позволяет вам создать связку из ордера отложенного на покупку например и на продажу либо между Take Profit и Stop Loss. Суть этого, этой связки в том, что если цена дойдет до Sell Stop и он активируется, то Buy Stop верхний автоматически снимется. Вот вы видите сейчас, что сработал Sell Stop и автоматически отменился Buy Stop Order. Если вы торгуете, устанавливая сразу Stop Loss и Take Profit, то вот ОСЕО ордера очень полезная функция. Также вы можете использовать защитные стратегии. Защитные стратегии они, э, нужны для автоматической установки стоп-лоссов, тейк-профитов. Э, можно здесь трейлинг стоп настроить, чтобы э, стоп-лосс подтягивался автоматически э, за ценой. Задавать шаг цены и у вас будет работать эта система э, автоматически. и Вы можете э, включить торговлю с графика это торговля в один клик ниже цены вы выставляете там лимитные например ордера на покупку либо отложенные стоп-ордера на продажу выше цены наоборот вы можете выставить лимитный ордер на покупку на продажу либо стоп-ордер на покупку если вам не нужно не нужны эти ордера нажимаете close и снимаете все ордера. И можно также э, выставить Sell Limit или Buy Stop через контекстное меню. По настройкам э, торговых параметров э, мы говорили, здесь можно увеличить э, маркеры, изменить цвета, э, изменить э, цвета позиций и так далее. И у нас еще есть возможность торговать из модуля SmartDom. Открыв умный стакан, вы в верхней панели найдете выбор счета, также выбор объема. Вы можете здесь выбрать защитные стратегии и можете выставлять прямо из стакана, ордера вот например выставился лимитный ордер одним контрактом на покупку по цене 1380 и если вам нужно если вам нужно его убрать вы нажимаете здесь крестик и снимаете отложенный ордер здесь можно сразу же открывать рыночные ордера кликнув Ага, здесь выше цены мы ставим Buy Stop Order Выше цены в, в правой колонке где лимитные ордера вы можете выставить Sell Limit ордер. И э, из нижнего меню вы можете управлять всеми этими э, ордерами и позициями. Вы можете отменить их все, можете перевернуться, активировать все ордера. В общем, э, почти все те же функции, которые есть в чарт-трейдере, э, доступны и в торговом стакане. И последний модуль, который мы сегодня рассмотрим, это модуль статистики. Для этого нам нужно открыть снова главное окно. Комиссионные у нас можно выставлять также. Здесь в настройках есть вкладочка Комиссионные. И вы можете либо задать комиссию для тестирования во время тестирования торговли. Для всех инструментов стандартную, либо вы можете для каждого инструмента задать ту комиссию, которая будет у брокера, у которого вы будете торговать. Вкладка «Статистика». В этой вкладке у нас находится перечень совершенных сделок, количество контрактов, прибыль, убыток, коэффициент восстановления, максимальная просадка, относительная просадка. Здесь у нас совокупное количество убыточных сделок, прибыльных сделок, прибыльных торговых дней, убыточных торговых дней, плюс здесь будут сразу подсчитываться комиссионные, заданные в этом окне. Это все происходит как в реальном времени для сегодняшнего дня, так и можно задать исторический промежуток времени и посмотреть вашу статистику совершенных сделок на промежутке, выбранном, выбранном вами. Также здесь есть информация по ордерам, по выставленным, есть по сделкам совершенным. Есть equity, здесь будет в графическом виде отображаться изменение вашего баланса. И торговый журнал, здесь будут детальная информация по, по объему, по цене открытия, по цене закрытия, по времени открытия закрытия. Здесь сколько вы получили в тиках профита или убытка и сумму. Также здесь можно оставлять комментарии. То есть, по сути, торговый журнал можно вести непосредственно из модуля статистики и закончим мы этот вебинар обзором вкладки настроек и помощи здесь у нас во вкладке настроек находятся рабочие области то есть ваше рабочее пространство которое вы создаете из различных графиков настроенных модулей и при загрузке как раз вот вы будете загружать одну из рабочих областей, сохраненных ранее. Либо вы можете загрузить, импортировать из предыдущей третьей версии ваш, ваш Workspace, когда пока третья версия еще поддерживается, эта функция актуальна. Далее идут у нас рабочие слои и настройка этих слоев. Да, как раз то, о чем я говорил. Ранее есть меню. Вы можете добавлять различные слои. И в эти слои добавлять графики. После этого будете переключать, переключаться между слоями. И у вас будет на графике показываться... На мониторе будут меняться графики, появляться те, которые добавлены выбранный вами слой вот я сейчас переключаюсь видите как график исчезает появляется полезная функция для тех у кого не хватает рабочего пространства мало мониторов то что нужно можно менять тему можно поставить темную светлую тему в основном все пользуются темной Поэтому я вернусь обратно. Есть возможность переключения языка с русского на английский, настройка звуком, настройка горячих клавиш. На самом деле горячие клавиши у нас есть по трем категориям. Можно торговать, используя горячие клавиши, прямо с клавиатуры. Можно на объекты рисования назначать горячие клавиши для быстрого доступа там, к трендовым линиям, к профилю объема. И, так далее. и также горячие клавиши на э, стакан, на биржевой стакан можно назначать. Смещение времени, смещение времени можно изменить, если у вас время отли отличается, и вы хотите, например, поставить время по Чикагской бирже, или там по Нью-Йоркской бирже, или по Московской бирже или еще как-то изменить то это можно сделать в смещении времени посмотреть можно в торговых площадках какая биржа по какому времени ä, торгуется какой инструмент ä, принадлежит какой бирже здесь тоже это можно сделать и в общих настройках задается процент в то есть зона стоимости она по стандарту идет 68 процентов, но вы можете поиграться и поставить 10-30 процентов и так далее. Здесь можно изменить тип рендера, то есть выставить либо видеокарту, либо процессор. И также важная настройка – это стакан. Здесь будет по умолчанию стоять, по-моему, 20 уровней. И если вам не нужно ограничивать уровни стакана на графике видимые, то вам нужно поставить 0. Если вы, например, хотите видеть ближайшие 10 уровней лимитных на покупку и на продажу ниже, ниже и выше цены, то тогда вам нужно задать 10 и у вас сразу ограничится ограничиться стакан. Сейчас мне предлагают перезагрузить платформу, потому что я изменил тип рендера. Не будем этого делать. И последняя вкладка помощь. Здесь информация о вашей платформе, о том, к каким рынкам до какого числа эта лицензия действует. У нас есть отдельная лицензия для российского рынка, есть отдельная лицензия для, на всю платформу, то есть на все рынки. И также на данный момент э, криптобиржи они э, бесплатны, то есть после окончания демо-периода э, криптобиржи и подключение к криптобиржам останутся в платформе. Вы можете анализировать их, торговать, тестировать свои идеи. Э, на данный момент бесплатно. Отсюда же можно перейти в базу знаний кликнув на поддержку новости платформы вы перейдете на страницу с обновлениями последними платформы и о программе здесь будет информация о, о платформе техническая документация вот в принципе и все на сегодня экспресс-обзор Окончен. Мы э, вместились 50 минут. Я думаю, в принципе достаточно, э, достаточно хорошо прошлись по всем функциям. Ничего особо важного не забыли. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всем успешных торгов и до встречи в следующих видео. Всем пока.